Однажды я работала с клиенткой. Ее работа ⁇ это официантка в кафе. И она мне рассказывает о том, что клиент имел такую налость сказать, что в этом кафе дорог. Я ее спросила, это ты создавала цены в меню? Нет, конечно, ответила она. Угу знаешь, под конец он вообще что сказал, что невкусно. Я бы ну точно ты кухни на кухне все готовила? Нет, ты что? Я же официантка. А, а тогда как ты поняла, что дорого и невкусно это про тебя? Ну как? Ну вот я и спрошу, как? Более того, мне очень часто люди жалуются. Про то, что э, кто-то их не понимает, например. Да? Или кто-то им претензии предъявляет. Точно так же спрашиваю, как вы поняли, что претензию вам предъявили? Ну как же, он же назвал мое имя. О, это да, это меняет все. Угу. Эм, у некоторых вообще претензии к друзьям, как они себя ведут, так нельзя делать. А я вот культурный человек, я вот так сделал. Окей. А почему твой друг должен так делать? Ну как же? Это же все знают. Ух ты. ж. Угу. Угу. А какая интересная ситуация. Тут вспоминается интересная штука, которую мне прислала одна из клиенток. Там так и было написано. А мой психолог говорит о том, что на свой счет нужно принимать только деньги. А что я имею в виду? Я уже не один раз говорила о том, что каждый человек говорит, особенно если чуть-чуть понаблюдать, о себе. И никто не говорит обо мне. Я часто даже клиентам дарю такую психологическую уловку. Если вы хотите узнать о человеке, попросите его рассказать о вас. Расскажи мне, пожалуйста, обо мне. И человек четко вам расскажет о себе. А конкретно про вас, скорее всего, он вообще мало что скажет, если скажет вообще что-нибудь, кроме имени как раз-таки. Потому что это единственное, что он действительно знает. А были еще интересные случаи, когда человек слышал мнение других людей и менял свое. Как говаривала одна моя клиентка, она говорит, я пообщалась с двумя мужчинами. После этого я поменяла свой возраст и поменяла профессию. Я говорю, ну ладно, возраста вы, я надеюсь, сделали меньше. Она говорит, конечно, наверное, действительно великая разница между тремя-пятью годами жизни, особенно когда тебе за 60. Это, наверное, разница огромная. Если человеку так удобнее, вопросов нет. Но меня очень удивило, как она умудрилась поменять профессию. Оказывается, там и контакты были интересные. Она целый час разговаривала с мужчиной по телефону. Ей понравилось общение. И когда он спросил, кем вы работаете, она ответила правду. И он тогда сказал фразу, которую крайне сложно отнести к ней, потому что он сказал про себя. То есть он сказал не по мономаху шапка. То есть он говорил о том, что э, таких умных образованных женщин, э, как она, э, ему сложно понимать, и поэтому ему бы надо бы что попроще. Как она поняла, что от этого надо менять профессию? Причем, как и с возрастом, в профессии она ушла недалеко. То есть она поменяла свою профессию чуть-чуть, причем в большую сторону. Она была учителем, решила, что она зауч. Не знаю, мне кажется, если человека пугал учитель, то зауч его точно напугает. Но это лично мои интересы и мои предположения. Так вот, как только мне кажется, что все люди говорят обо мне, как только мне кажется, что все сказанное вокруг про меня, мы с моей клиенткой придумали шикарную метафору. Увольте себя с должности затычки в каждой бочке. Потому что когда вы себя ставите во все роли во все места куда можно куда нельзя а, это не только не про вас а это еще и говорит о том что вам очень хочется чтобы было про вас а вы обиделись на то чего нет более того часто когда люди думают, они ответственны за жизнь других людей как же я скажу человеку что он мне не понравился а вы ему кто возможно если вы ему это скажете он выдохнет спокойно потому что не ему придется это говорить а почему вы решили что тем, что он вам не нравится, вы его обидите. А по-моему, вы расчистите ему путь для следующих отношений, более здоровых, более интересных, чем с вами, потому что он вам не нравится. А если вам кажется, что вы обижаете человека, очень удивительная история, ибо человека обидеть невозможно, он может только обидеться. Я не видела людей, которые специально обижают человека. Как я часто шучу, если вы ведро воды на голову выльете человека, туда вы его специально обидели. Здесь я еще готова с вами согласиться. Но обычно, если нас обижают, обвиняют в обиде, ты меня обидел. Как правило, это для нас же очень неожиданный факт. Потому что мы специально этого не делали. Так может быть, мы и не находимся на уровне Бога, который влияет на жизнь людей. Уровень Бог значимый в жизни других людей. Поэтому, как только вы стали очень значимы или хотите попасть на это место, я хочу быть нужным, полезным, значимым, ответственным за жизнь других людей, я живу у них и так далее. Бегом в церковь менять иконы. Если вы в церковь не собираетесь идти, тогда и не стоит быть затычкой в каждой бочке. Увольте себя с этой должности. Попробуйте жить свою жизнь. Очень часто люди, которые пытаются помочь всем, очень нуждаются в помощи. Как-нибудь посидите и поговорите с собой, чем вы себе можете помочь, чем вы себя можете развлечь, что вы хотите от этой жизни. И возможно тогда вы будете видеть, что человек, которому дорого, просто жаден, человек, которого обидели, просто неудачник в жизни. А человек, который высказывает вам претензии, боится, что их выскажут ему. Все, как всегда, очень просто в этой жизни. Когда ты живешь своей жизнью, а не жизнью других людей.